Календарь листали, чудесный день Волнуясь ожидали И вот вокруг становится светлей На сердце радость, в доме веселей И вот вокруг становится светлей На сердце радость, в доме веселей С днем рождения, доченька Состояться. Пусть будут все мечты твои сбываться Мы вместе рядом, близкие друзья. друзья Ты нам награда, доченька моя Мы вместе рядом, близкие друзья Ты нам награда, доченька моя С днем рождения дочень